Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ Киминком связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Почему к закупке автоматизированного рабочего места до 100 тысяч рублей было выставлено замечание? Из представленных сведений можно сделать вывод – что в закупке планируется к приобретению программное обеспечение, но детализированные сведения о программном обеспечении не представлены. Исходя из этого, дать заключение о соответствии или несоответствии закупки требованиям постановления правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года No. 1236 не представляется возможным, если планируется приобрести только аппаратную часть. Согласно пункту 2.22 ГОС 34.003.90, автоматизированное рабочее место – это программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида, то есть в составе закупки автоматизированного рабочего места приобретается программное обеспечение. С учетом того, что для закупок до 100 тысяч рублей не прикладываются обосновывающие документы и в случае отсутствия дополнительных комментариев – Выставляется замечание о том, что не представляется возможным подтвердить выполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года номер 1236. Для устранения замечаний следует представить дополнительный комментарий о приобретении рабочей станции без предустановленного программного обеспечения. Как добавить наименование лицензиара? Выпадающий список поля «Лицензиар» Подраздел 3.2 виды обеспечения объекта учета. Для добавления наименования лицензиара в подраздел 3.2 виды обеспечения объекта учета необходимо направить соответствующий запрос на электронную почту Единой службы поддержки в ГИСКАИ саппорт собакаескигов.ру Какие значения необходимо указывать в поле наименования типовой лицензии? подраздела 3.2 «Виды обеспечения объекта учета». В поле наименования типовой лицензии подраздела 3.2 «Виды обеспечения объекта учета» указывается одно из следующих значений «General Public License», «Общая публичная лицензия», «BSD», «End User License Agreement», «Open License Program». Обращаем внимание, поле заполняется в случае использования ПО на неисключительной основе.